мини-погрузчики мультивант. чем они отличаются от стандартного мини-погрузчика бортового э, с бортовым поворотом. В первую очередь, э, они сочиненные. Сочиненная конструкция мини-погрузчиков э, – это э, два шар, именно, две оси, которые соединены шарнирами. Соответственно, на переднюю ось у нас идет э, максимальная нагрузка у этого мини-погрузчика, э, в отличие от бортового, э, и э, чаще всего в, в большей части серии моделей э, кабина – располагается на передней оси. На задней оси у нас располагается двигатель, другие механизмы, и соответственно, сочленение как фактор предполагает определенные преимущества. В первую очередь, сочлененные мини-подгрузчиков славятся очень низким радиусом разворота. Также при своих сохранении компактных размеров, при сравнении мини-подгрузчиков по грузоподъемности с подобными аналогами у бортовыми мини-погрузчиками мы имеем низкие компактные размеры, маленькие компактные размеры, да, то есть это и ширина меньше, и длина меньше, но при этом высокая грузоподъемность при сохранении маленьких размеров и, собственно, низкой массы данного оборудования. Итак, сочетанные мини-погрузчики – это две оси соединения шарнирами и имеющие определенные преимущества. Кроме сочленения, конечно же, здесь стоит сказать, что мультиван это не один, два или несколько моделей мини-погрузчиков, это целый модельный ряд из 10 серий, и грузоподъемность впечатляет самые маленькие модели четырехколесных мини-погрузчиков Multivan поднимают 400 кг. и самые крупные модели на сегодняшний день могут иметь в своем распоряжении грузоподъемность практически до 2,5 с тонн, в зависимости от той или иной комплектации. Есть мини-погрузчики в серии, как я сказал уже Multivan, которые являются на сегодняшний день самыми крупными мини-погрузчиками в мире обладающими возможностью поднимать практически 2,5 тонны на высоту почти 3,5 метра. В дальнейшем, конечно же, в тех или иных коммерческих предложениях, презентациях и пресс-листах мы всю эту информацию более подробно до вас донесем. Именно потому, что модельный ряд очень велик и очень широк, мы можем с уверенностью сказать, что мини-подродчики Multivan за счет своих преимуществ и за счет своей невысокой стоимости смогут удовлетворить потребности практически любого клиента, который на сегодняшний день будет озадачиваться поиском техники для коммунальных нужд, для нужд ландшафтных, для каких-то сельскохозяйственных возможных работ. Этот мини-погрузчик, те или иные мини-погрузчики в модельном ряде «Мультиван» смогут удовлетворить потребности большого количества клиентов. Рынок на сегодняшний день здесь является смежным, он в себе заключает, рынок этих машин заключает и, Сочлененные мини-погрузчики, которые на рынке уже представлены, представлены, в том числе другими брендами, это и бортовые мини-погрузчики, и мультивар с определенной долей уверенности конкурируют с привычными нам бортовыми мини-погрузчиками, а также это в том числе и мини-тракторы, использующиеся в коммунальном, ландшафтном, строительном сферах, строительных сферах в сельскохозяйственной сфере, за счет в том числе некоторых своих преимуществ, о которых я расскажу в том числе ниже и в дальнейшем. Uh, раз за разом на вебинарах <coughs>, с помощью наших рассылок и определенной персональной информации мы будем вам рассказывать более подробно о преимуществах этого продукта. Но сегодня мы коснемся только некоторых uh, аспектов, также мы коснемся сегодня некоторых условий предполагаемого сотрудничества с нашими дилерами для того, чтобы у вас сформировалась правильная картинка. Что такое мультилан uh, Это также только сто процентов гидростатический привод. Полностью 4 ВДМ, прямой привод на каждое колесо, полностью в приводе отсутствуют цепи. Гидростатический привод всех четырех колес с пропорциональным сервоприводом. Что обеспечивает гидростатический привод каждого колеса в отдельности и всех четырех вместе? Он обеспечивает высокую проходимость, ну, не погрузчика высокую удельную мощность. Очень высокое быстродействие, то есть это речь идет о запуске мини погрузчика о таких функциях, как реверс. Остановка значительно быстрее происходит у данных моделей по сравнению с некими аналогичными конкурентами, в том числе, например, с бортовыми мини И значительно быстрее, что самое главное, чем у приводов другого типа, например, чем у цепного, чем у цепного привода. Что у этого мини также важно подметить, что здесь бесступенчатая регулировка скоростного режима в самом широком диапазоне. То есть, соответственно, как бы предполагается, что в ходе использования одной или двух скоростей максимальное количество две скорости, да, и максимальная скорость у, этого у некоторых моделей мини-погрузчиков Multivan составляет 40 км в час, и бесступенчатая регулировка этого скоростного режима позволяет двигаться максимально. Аккуратно, осторожно, при этом быстро. Поэтому 100% процентов привод 4WD являются, собственно говоря, главным золотым правилом той платформы, которая создает Multivan. Продолжая дальше, нужно сказать, что в, в отличие, как вы уже заметили, наверное, как, может быть, не знали до этого, в отличие от тех же самых бортовых погрузчиков, в... В моделях Multivan стрела для подъема груза и для использования его с навесным оборудованием находится, располагается на передней оси. И стрела это во всех моделях телескопическая. Ее вылет составляет от 1,6 метров до 3,5 метров, что позволяет работать, как, собственно, поднимая груз вверх над собой и вытягивая стрелу, что также очень важно позволяет работать с вытянутой стрелой прямо перед собой. Это означает, что грузы можно подавать в отдалении, это также является очень важным преимуществом по сравнению с бортовыми мини-подручками и с другими типами коммунальной техники. Телескопическая стрела самовыравнивающаяся, двойная, то есть достаточно усиленная. Самовыравнивающаяся означает, что каждый оператор, может, использующий это оборудование, может поднять стрелу на определенную, на определенную высоту и продолжать работать без приложения дополнительных усилий к контролю высоты стрелы и груза, с которым он работает. Телескопическая стрела... Также очень важный параметр, который заложен в, каждый, в каждую модель мини-погрузчиков «Мультиван». Как я уже говорил, есть определенный ряд параметров, которые мы выделяем изначально, смотря на этот продукт. Я коснусь нескольких всего лишь сейчас на этом вебинаре. Скорость у разных моделей от 11 до 40 км в час, у мини-погрузчика, обладающего лошадностью 70 км, 5 лошадиных сил, также 2 скорости, и он с, с легкостью может ехать до 40 км в час по дорогам общего пользования. В разных моделях скорость разная, максимально естественно, но вот, собственно говоря, максимально здесь показаны результаты. Противовес при работе с лидерами телескопами, безусловно, что противовес вкладывается в каждую машину, и вообще для работы с грузами, на высоте всегда предполагается, что противовес будет включаться в стоимость машины. Есть специальные безусловно, есть специальные разъемы, есть специальные противовесы, которые устанавливаются, и практически там, в 9 из 10 случаях машина поставляется именно с противовесами, совершенно правой. Делитель крутящего момента на всех четырех колесах предполагает очень высокую тягу на сложных рельефах с грязью или снегом, когда одновременно все четыре колеса работают для того, чтобы вытянуть машину из сложного рельефа. Это позволяет быть уверенным в этой, в этой мини-подручке, когда ты заезжаешь на тяжелую поверхность и работаешь в каких-то усложненных условиях. Дамир. Двигатель чей? Используются двигатели Кубота и Янма. Это основные а, поставщики двигателей для а, завода Мультиван. А, управление джойстиком. Безусловно, очень важно, а, что никакого рычажного управления. Да, как мы видим, что есть у нас а, не в каждой машине, безусловно, руль. И джойстик либо четырех, либо одиннадцати кнопочный, функциональный, который позволяет одной рукой при нажатии какой-то определенной клавиши той или иной, либо кнопки, использовать возможности мини-погрузчика максимально. Заводская гарантия в моточасах я могу вам сказать, что на определенные элементы, гидравлики и двигателя... Гарантия начинается с года и заканчивается до 3 лет. В моточасах сейчас не готов ответить, но я думаю, что это будет стандартная гарантия в размере 1000 моточасов или выше. Но по срокам здесь можно сказать, что это как минимум, как минимум от года, и всю максимальную информацию по гарантийным случаям и по обслуживанию гарантийным мы, конечно же, условно будем вам предоставлять. Что немаловажно знать, что все погрузчики сочиненные мультиван поставляются, производятся и поставляются с, в трех видах. Это касается наличия или отсутствия у них закрытой остекленной кабины. Самый простой, скажем так, стандартный, стандартная комплектация мультивана – это непосредственно мини погрузчик без закрытой, без остекленной кабины, соответственно. Второй вариант ⁇ это закрытая кабина, но без подогрева и без дополнительных систем подогрева, без максимально подогреваемого сидения и без кондиционирования. Это вторая комплектация такая средняя. И максимальная комплектация ⁇ это закрытая кабина с подогревами, с подогревом сидений, с кондиционером. В прайсе и во всех предложениях мы всегда будем иметь возможность предоставить клиенту как машину, грубо говоря, летнюю, или для работы в каких-то закрытых территориях, в ангарах, в складах мы будем предоставлять возможность выбирать машину с закрытой кабиной, то есть для работы на улице, но без подогрева, она будет немножко дороже а, предыдущего варианта, но немножко дешевле, а, да, она будет немножко дешевле, чем машина полностью закрытая с подогревом, и самый, самая максимальная комплектация, с подогревом будет стоить, скажем так, максимально. Да? То есть, естественно, что, наверное, ставку мы будем делать в первую очередь на максимальную публикацию, потому что российский клиент, в общем-то, как и все остальные клиенты, конечно же, жаждет купить машину всегда с максимальными условиями, комфортными для его операторов для использования этой машины. Очень важно, кондиционер, безусловно, э, есть кондиционер. Практически во всех версиях э, мультивана есть возможность его установки. Гарантия это ладно, когда он осуществляется, это решение подкласы, понимаете, дефектирует, кондиционировать выздеев диагностики по гарантии. В какие сроки? Спасибо за вопрос. Гарантию, безусловно, будет предоставлять дистрибьютор. То есть, мы, мы полностью берем на себя возможность и необходимость ответа на рекламации, выезда наших сервисных специалистов, и, соответственно, мы будем также работать в этом отношении с нашими партнерами в связке для того, чтобы партнеры могли использовать наработанный опыт и быстро, оперативно своим клиентам, в том числе отвечать на те или иные запросы по рекламации. Вот такое мнение у нас есть от МСТ. Я сейчас не буду его комментировать, потому что информации не владеет по данному пункту. По умолчанию базовой комплектации гидроковши совершенно верно, стандартный ковш на 100 или на 110 литров базовой комплектации будет идти вместе с каждым мини-подрушиком. Ну и, конечно же, нужно сказать о том, что чем еще славится сочленная именовательщика «Мультиванда» тем, что завод производит и предлагает рынку более 170 наименований на оборудования для клиента из любой отрасли, коммунальной, ландшафтной, аграрной, строительной. Здесь в перечне на оборудования можно найти как оборудование с гидроприводом, так и без гидропривода, оборудование для Уборки, оборудование для погрузки, для каких-то определенных работ аграрных, для работ ландшафтных, для ухода за территориями, для копки это экскаваторное оборудование, это и косилки, коротовые отвалы. И, соответственно, в дальнейшем, там, буквально в течение ближайших недель, мы постараемся предоставить максимальную информацию о том перечне навесного оборудования, которое предлагает завод, которое мы будем также с вами предлагать нашим клиентам. Чаще всего по определенной статистике. Клиент запрашивает э, подобную технику сразу с тремя э, или с пятью примерно в среднем э, видами навесного оборудования, потому что одно из преимуществ э, мини-погрузчиков э, такого типа – это э, наличие у них в общем-то систем, которые позволяют использовать быстросъем и менять, менять одно навесное оборудование в считанные секунды, даже если оно гидравлическое. Этому способствуют определенные гидравлические мультиконнекторы, которые достаточно легко устанавливаются, на которые достаточно легко устанавливается гидравлическое оборудование, и этому способствует система быстросъемов. То есть, ты можешь подъехать с механическим весным оборудованием, отсоединить, прямо из кабины, нажав на клавишу то оборудование, которое у тебя сейчас, собственно говоря, установлено, и также одной клавишей присоединить новый тип навески. Соответственно, часть из этой навески основную часть наиболее популярные да, модели научного оборудования, требующегося рынка, мы будем держать в наличии у себя на складах. На это можно также определенное время рассчитывать. Быстросъемное устройство в базе идет или дополнительное оборудование? Естественно, что в базе идет быстросъемное устройство, в базе идет гидравлический мультиконнектор для того, чтобы клиент мог сразу максимально использовать оборудование на полную, скажем так, мощность и использовать все его преимущества.